Бисмилля Алхамдулляхи Рубил Алямин вассалату саламу алла Ашрафилбия Иваль Мурсалин Ала Набийна Мухаммад Саллаху алейхи алехи Аджмайн. 16 урок арабского языка. Итак, мы на прошлом уроке проходили Что такое калям? И мы сказали калям. Это лявз аль-мурак аль-муфида «аль биль У него должно быть четыре условия. Что он должен быть. Ляв, то есть какое-то слово, произнесенное, составленное из арабских букв, из арабского алфавита. Потом муроккаб, должно быть составлено двух слов и больше. И Муфид приносит пользу, и чтобы было все слова на арабском языке. Сейчас же мы проходим части калям. Части Каляма в аксамугу, записываем. Аксамуль Калям. Части Калям салясатун. Три. Исм, вафиаль и харф. Джаа, ли, маа, Итак, аксамуль калям, салататун. Три части у каляма. У каляма три части. Исмун, фиалюн, харфун, который пришел со смыслом. Харф, который пришел со смыслом. Здесь не, не такие харфы, которые арабского алфавита, буквы, а здесь харфы, которые, у которых есть смысл, например фи, я скажу в, внутри чего-то или иля, это харф, иля направ, в направлении, например, иду в мечеть или мазджит, мин мин из, значит фи иля мин аля, это все харфы, это все харфы, понятно, да, которые, у которых есть смысл Наш калям, арабская речь, она на трех частях держится. Нету ничего лишнего. Вот эти три вещи только есть. То есть любой текст, если мы возьмем, мы увидим, там будет «Исм», «Фиаль» и «Харф», у которого есть какой-то смысл. «Исм» – это имена, мы это будем проходить, какие бывают «Асма», потом «Фиаль», какие бывают «Фиали», глаголы, и какие «Харфы» – это тоже «Хуруфульджар», например. Джар-маджрур, когда джар приходит, например, слово после него заканчивается на кассру. Мы это с вами проходили. Но сейчас нам нужно понять, что вот это определение нужно заучить: Аксам-Л-Калям, сатун исмун, вафиалюн, вахарфун, джаалимана. Еще раз говорю: аль-калям он значит из трех вещей состоит. Первое. Исм имя, фиаль действие. Фиаль прошедший глагол настоящее будущее время и приказное и харф который пришел со смыслом харф аляви джабим лимана теперь упражнение слова такие у нас буква шин повторяем как пишется в начале в середине в конце и слова шин с фатхай шайма имя девочки шайма шайма шурупа шурупа Шин, с домой. Шурука, Шурука. Потом Шираия, Шираия. Шин, с касры. Шираия. Это слово у нас будет основой урока. Шираия. Это корабли с парусами, которые есть. Вот Шираия. Это парусник. То есть парус. В этом уроке много будет слов, именно где есть буквы Шин. Шайма, имя девочки. Шурук и Ширайя. Ширая это парусник. Ширайя. Упражнение. Нужно будет найти букву Шин и нарисовать его в кружок, обвести. И написать это слово потом ниже. Фарош. Слово Фарош. Фарош. Потом Шаря. Шаря. Риш. Риш. Юшахиду. Юшахиду. Фарашун. Шарион. Ришун. Юшахиду. Юшахиду это у нас смотрит. Ришун это перо. А потом шарион это улица. Шарион улица. И фараш бабочка. Фараш бабочка. Так, это надо будет слова написать. Следующее. Я читаю следующие слова. Акрау аль калиматиль атьета. Шайма. Мне сказали девочка. Ушагеду. Я смотрю. Шаты. Шаты. Шаты. он Это берег. Берег моря. Шурука. Это мы уже проходили слова шурука. Восход солнца, например. Шамс. Шамс. Шамс. Солнце. И ширая Шираия. Это у нас парус. Так, дальше. Следующее задание. Аль-Калима. Смотрите, у нас слова в правой колонке. Например, слово Тарик Имя мальчика Торик. Потом Шаты. Шаты. Берег. Нуджуд. Имя девочки. И Латыф. Латыф. Мягкий, нежный. Четыре слова у нас. он Шатыун. Нуджуд. Берег. И латыф. Значит, это у нас слова. Следующая колонка. Аль-Харфу, аль, аль Значит, буква, которую мы будем тянуть. То, после него придет харфульмат. Алиф. Смотрите, то с фатхой. Все понятно. И потом шин с фатхой. Потом джим мы находим с домой В слове нуджуд. И в слове латыф то с кясрой. И потом харфульмад. Та буква, которая тянет фатху, домму, кясру. Фатху тянет алиф, Потом вау тянет домму. И я тянет кясру. Это харфульмад. Называется харфульмад. Поэтому мы читаем тарика два раза. Тянем шаты, нуджуд, латыф. Дальше нотку харфил мадди мааль харфил мамдуди. Значит, то, ша, джу, ты. В два раза тянем мы букву харфил мад Маа харфил мамдуд. Смотрите, харфил мад и харфил мамдуд. Как мы сказали, вот это карибун, карибун, ширай, парусный корабль. Карибун. Итак, текст. Она шайма. Я шайма. Уамадинати Даммам. Уамадинати Даммам. Мой город. Даммам. Это есть город, недалеко от Риада. Город называется Даммам. Аддаммам. Она шайма. Уамадинати Аддаммам. У я люблю. Ан-Аджлиса. Ан-Аджлиса. Сидеть. Аля шаты и аль-бахри, аля шаты и аль-бахри, шаты и Бахри, Я люблю сидеть на берегу моря. Ухибу ан Аджилиса Аля Шаты Иль Бахри. Ваушахиду, и я смотрю, Шурука Шамси, Шурук восход солнца, Ваушахиду, Шурука Шамси. Я наблюдаю за восходом солнца, уар суму. И я рисую оля ромли на песке а вариба а это корабли широ я смотрите широ парусные корабли значит текст еще раз читаем она шайма вам один ати отдам мам ан аджлиса аля шаты Иль Бахари, хари ва ушахи шурука шамси УАРСУМА АЛЯР РАМЛИ КАВАРИБА ШИРААИЯ ШИРААИЯ КАВАРИБ Ширайя это парусники Парусники КАВАРИБ во множественном числе КАВАРИБУН КАВАРИБУН ШИРААИЯ Акурау. Я читаю ШАЙМА имя девочки ШАТЫ это берег ШАМС солнце Ширайя это уже парусник Так Следующее задание. Ухалилюль калима сумма актубуга. Значит, у нас есть слово. Например, шурука. Шурука. Восход. Шурука. Шуруку шамси, например, восход солнца. Мы должны его разобрать, это слово. Разобрать и записать. По буквам сначала. А потом отдельно написать. Шурук. Значит, мы первое слово пишем шин. Во втором мы пишем ра. Домма, вау, ру, и потом ков в третьем. Шин в первом, ра с домой, и вау это во втором, и ков это в третьем. И потом мы пишем это слово отдельно уже, переписываем шурук И вот так мы должны сделать остальные все задания. Значит у нас шурук это восход, тытор то же самое надо будет написать. Поезд, фусуль, это классы, фусуль, или еще может быть сезон, время сезона, времена года, весна, зима, осень, мазджид. масджид, это тоже нужно написать, разложить по буквам. Здесь задание. Следующее задание это диктант. Нужно будет написать слова. И раз мы проходим букву Шин, значит мы должны написать все слова. Шайма, Шурука. Шамс, Ширай. Потом э -э, Шаты. Давайте еще Альбахар напишем. Потом. Э -э, Масджит, потом ухиббу, ана, оброчь, и и джусур. Проходили мы это слово джуссур, мосты, и еще калима. Калима. Следующее задание. Здесь нужно будет «акроуль калимат». Я читаю слова. И нужно будет здесь найти букву, которая во всех словах есть. В каждом слове есть она. И нужно будет ее потом выписать. Например, она. Потом «Амвач». «Амвач» – «Волны». «Охайбу». «Я люблю». Одна общая буква у всех этих слов. Следующее Абрач, Матаджир, Масджид. Здесь какое, какая буква? Ее нужно выписать. Следующее Ришун. Шурукун. Шаймау. Шайма. Это тоже нужно выписать. Нужно выписать. Следующее. Пятое задание. Уротиву. Нужно поставить в порядок тартип аль калимати следующих слов, поставить по порядку для того, чтобы у нас получилось джумля муфида. Полезное предложение джумля муфида. Сумма акту буга, потом я должен ее записать. Аль-Курана валидун караа. Аль-Курана валидун караа. Вот здесь нужно будет. Правильно написать предложение. Мы знаем, что сначала у нас ставится глагол, потом у нас идет тот, кто выполняет этот глагол, и потом тот, на кого действие это упало. Значит, фиаль, файл и маф'уль. Мы должны поставить три вещи по порядку. Вот это будет тортиб. Тортибуль калимат. Теперь у нас текст. Теперь у нас текст идет. Здесь в тексте очень интересный текст. Аль-Джамалю, Аль верблюд, и ас-са'аляб. И лиса. Аль-Джамалю, ас-са'аляб. это лиса. Аль-Джамал, верблюд. Са'аля-с-са'алябу спросил лиса. Джамалян, Джамалян верблюда, стоящего в Акифан, аля дыфа, дыфа на берегу реки. Аля дифати иля аина ясилю омкульмаи. До какого места ясилю омкульмаи? Достигает глубина воды? Лиса спрашивает верблюда. Смотрите, обратите внимание, лиса спрашивает верблюда, до куда доходит глубина воды? Фаджабаху и Джамаль отвечает, иля ар рук бати, иля рук бати, до «Колено до да колена». Смотрите. «Иля рукбати». Это ответил Джамаль. «Са джамаля саалабу Джамалом. Ва аля дыффати ннахари. Иля айна я умку аль маи. иля аджабаху. Иля рукба». аталабу. «Кофаза «Прыгнул». Прыгнул. Асалеб ас здесь мужского рода, в арабском языке. Асалеб ас это мужской род. Фаида, бельма и, -и. Фаида, бельма -и, и И вот вода его покрыла. И вот вода его покрыла. Лис, -салеб, будем переводить как лис. Лис прыгнул в реку и, и вот вода его покрыла. То есть югатихи полностью его закрыла скрылся под водой значит в ахуа ясо и он пытается что Яса стремится Джахидан проявляет старание ли их вытащить свою воду голову из воды вытащить свою голову из воды ли для того чтобы вытащить россии то есть рос рос это голова Раз это голова для того, чтобы вытащить свою голову из воды. Фаламма Уакафа аля Сахрати и когда он остановился на камне вакафа аля Сахрати, Фаламма и когда вакафа аля Сахрати на камне Сараха он Сараха закричал ви воже закричал в лицо верблюду, говоря такие слова. Говоря, алям-такуль, а, а разве ты не сказал, -а", что, вода, Я сылю, иля, ар -рук -бати", что вода достигает до колена. Алям-такуль, алям-такуль, алям-такуль, -а", алям-такуль, алям-такуль, алям а разве ты не сказал, что вода достигает до колен? Вот такой вот рассказ именно Аль-Джамала Лис, э, Верблют Илис. Аль-Джамала Васалабу. Саале Талабу Джамалан Вакифан Ала Дюффати Нагари или айна Ясилу Ом Кулмай, Фа-Джабаху или Рукбати Пафаза. Атаалагу, нагри, фаида билмайи, югатихи, вахуа ясара, джахидан, ли их родзира, сихи. Фалама вакафа, аля сахрати, сарахафи, ваджихил, джамали, кайлен, алям такул иннальмаа ясаилу или рукбати. Еще раз перевожу текст. Верблюд и лис. Спросил лис верблюда стоящего на берегу реки. «Докуда достигает глубина воды?» Ответил. И ответил ему, имеется в виду э, верблюд, или рукбати до да колена, кафаза-салебу, прыгнул лис в реку, и, и как вода покрыла его, и он пытается вытащить свою голову. Вытащить свою голову. Когда он остановился на камне или на скале, закричал в лицо верблюда, говоря такие слова. А разве ты не сказал, что вода достигает до колена? Ну, вы все, все должны понимать, что верблюд, Сравните, если габариты верблюда и габариты Лиса, то естественно вода, река маленькая для верблюда, но она очень глубокая для лиса. То есть вода, э, вода так и достигла до колен верблюда, но э, для лиса это была глубина, большая глубина. Поэтому верблюд здесь никого ничего не обманул, сказал правду, действительно до колена, но для лиса это... Не является до колен. А лису это полностью с ушами прям. Итак, вот этот текст, его нужно читать минимум, минимум пять раз. Написать один-два раза, переписать его. Чем больше пишите, тем глуб, глубже запоминаются каждые слова. Баракаллаху фикум. Ва чазакуму Аллаху хайран, хайрал-джаза. Субханакаллахума хамдик. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك